всем привет с вами юрий и канал как заработать денег сегодня мы рассмотрим самый легкий способ заработка без вложений используя данный способ заработать уже сегодня и выйти в доход от 1000 рублей в день и более все зависит от вас а также вы получите все рекламные материалы все ссылки вы найдете в описании обязательно смотри видео от начала до конца подпишись на канал поставь лайк и нажми на колокольчик чтобы не пропустить новости про заработок в интернете поехали на обзоре у нас сайт Lead Magnet. с помощью данного сайта